Решили мы тут с одним коллегой на днях посетить один интересный квартирник, на котором должна была выступать психолог перед мамочками по вопросам воспитания детей. В том числе должны были быть рассмотрены вопросы привязанности детей к тому или иному родителю, что, собственно, нас очень сильно интересовало. К тому же психолог этот была из тех психологов, которые составляют экспертное заключение на тех экспертизах, которые потом предъявляются в суды по порядку общения с ребенком, по порядку проживания с ребенком и так далее. Мы хотели у нее узнать, Собственно, каким образом, какими методами выясняется вот эта привязанность. И, собственно, за этим и пошли. Но при этом было рассмотрено еще множество интересных вопросов, о которых я сейчас расскажу. В том числе вопрос, может ли родитель одиночный полноценно воспитать ребенка. Насколько мы знаем, не очень-то получается. Но перед этим мы послушали, конечно же, женщин, что они там обсуждают. И вот э, вопросы, которые обсуждали они, на самом деле, мужчинами решаются очень легко. Например, был вот вопрос от одной дамы, прям с круглыми глазами, полными ужаса, о том, что ее сына, другой Мальчик в школе обижает, постоянно лезет драться, постоянно дерется, постоянно, ну, там травмы никакие не наносят, но дерутся они там прям не на шутку, вот, и ее сын уже говорит, я, наверное, говорит, из этой школы уйду и не буду больше туда ходить, потому что мне вот он надоел со своими драками. И что же делать, что же делать? Психолог, значит, говорит, может быть, надо установить там контакт с его мамой, там договориться. Говорит, так пробовали, мама говорит, ну, ну и что, ну, ну дерутся дети, ну нормально. Я не буду давить на своего сына, да, представляете, кем он там вырастет потом, если его в детстве не ограничивать, так скажем, от вот этой немотивированной агрессии. Мы сидим такие со Шкаром и говорим, да вообще все просто, один раз просто мужик должен прийти с этим ребенком по-мужски поговорить, и все, он больше никуда не полезет. Вот серьезно, либо научить своего сына реально драться и сделать этому пацану реально больно. Один раз сделать, второй, третий, чтобы он понял, что ну, просто так лезть как бы тоже может быть чревато. И тут же одна женщина вспоминает, что вот, меня же в детстве тоже так задирал кто-то, ну не били, а просто задирали, и вот э, пришел просто мой папа, один раз там что-то сказал, и с тех пор, говорит, до 11 -го класса все забыли о том, что до меня можно докапываться, вот представляете? как интересно оказывается. А для женщин вот это оказалась проблема, которая, ну, она прям нерешаемая, надо к психологу идти, узнавать, а все ли нормально, все ли хорошо, правильно. Это так действительно надо, или можно что-то сделать? Оказалось, что женщины как бы сделать ничего не в состоянии в этом случае. Далее, какой вот вопрос <свят> интересный был. Беру, говорит, сына из кроватки, там полгода сыну, а он, говорит, не смотрит мне в глаза, подскажите, это нормально или ненормально, может он аутист и тут же отвечает что аутизм ставится не раньше двух лет и как бы это нормально что ребенок смотрит в стороны шкаров опять руку тянет говорит да он говорит, лежал в кроватке смотрел в потолок Его, ему, ему это все надоело ты его подняла просто в такое вертикальное положение он увидел стулья, столы, цветы, башни вертят. О, о какая-то мама, какие там ее глаза. Ну ее нафиг, вон смотри, сколько всего интересного. Нам же почему-то это очевидно, понятно. А маме ребенка, блин, это непонятно. Потом была одна бабушка, которая спросила несколько вопросов касательно своей новорожденной внучки. Ну как новорожденной ей там... Уже несколько лет есть, но вот с какого-то возраста внучка стала панически бояться других взрослых, да? ну, вот, которые не свои, которые не родные, да. Психолог объяснила, что это как бы нормально, да, ребенок понимает, что вот эти свои, а те как бы вот ну, не очень свои, он уже научился понимать, и преодолеть этот барьер можно, если общаться вот с чужими так, как будто они свои, он увидит это, он скопирует, у него отложится, и через какое-то время он перестанет бояться чужих взрослых, это нормальное явление, это механизм самозащиты, мы тоже такие сидим, думаем, ну, как бы это очевидно, это же ну, для безопасности. Ребенок там прячется за мамину юбку, как бы ему страшно, бывает же, да. Еще одна мамочка поднимала вопрос о том, что, ой, что делать, там, пятилетняя дочь, у нее все про какашки, все темы про какашки, вот, всех она там называет какашками, все везде, вот, про что бы мы ни говорили, обязательно всплывает слово «какашка». Ну, как бы возраст такой. В третьем классе или во втором, я помню, у нас все выучились материться и только на матах и общались. Потом как-то прошло. Ну, надоело, видимо, и это надоест. Тоже вроде как бы очевидно, но мама на полном серьезе приходит и спрашивает, это вообще нормально? Ну, конечно, нормально. И вот, наконец, мы подняли вопрос, а может ли один родитель полноценно воспитать ребенка? Ну, мы имели в виду, естественно, большинство нынешних, сегодняшних одиноких родителей, которые занимаются воспитанием, это женщины с детьми, да, на что психолог без зазрения совести ответил, что да, конечно, он может воспитать полноценно, если даст ему все. А мы сидим и возражаем, говорю, ну, одинокая мама, она не способна дать все. Вот вы сюда пришли, вот эти все вопросы обсуждаете так, как будто они составляют какую-то проблему. А мы все эти ваши вопросы вот так вот по щелчку пальца бы решили. Ну, серьезно. Ну, никаких же проблем не было в том, что мы разобрали. И мы говорим, что ну, не может одна мама воспитать полноценно ребенка. Это уже видно. Видно по тем детям, которые вырастают. Вырастают нарциссы, вырастают инфантилы, инфанты. Вырастают там всякие прочие зумеры, да, которые очень плохо адаптируются к реалиям внешнего мира. А почему плохо адаптируется, потому что мама их пыталась оградить от всяких несчастий, от плохих компаний, возможно, там даже бывает вот на домашнее обучение переходит, ребенок просто ни с кем не общается, у него извращенное представление о реальном мире. Он думает, что все люди вот такие же там как мама, там, как педагог, репетитор, который к нему приходит, там пара друзей, которые вот с, ним, с ним он общается, он входит в 18 лет в жизнь, он входит полнейшим ложком. Если мама еще и врубает гиперопеку по полной, а это, как правило, для нее способ решить свои какие-то внутренние психологические проблемы, если она врубает по полной гиперопеку, то у ребенка со временем напрочь отбивается вообще всякая мотивация к чему-либо. Как это происходит? То есть ребенок к чему-то стремится, говорит, мама, я хочу, например, стать летчиком. Мама ему отвечает, да ты что, эти летчики, у них там только два способа, или спиться, или разбиться. То есть в любом случае тебя ждет какой-то крах, даже и не думая об этом. Ребенок никогда не пойдет в пилоты, он понял, что что-то не то сказал, да? Или, ой, мама, я тут увидел, что другие пацаны зарабатывают, там фермы собирают, биткоины майнют Я вот тоже решил, сейчас тут, тут возьму, сделаю. Ой, да что ты, сын, зачем это надо? Это все незаконно, противозаконно. Ой, да это какие-то непонятные криптовалюты, мошенничество в интернете, даже не думай. Он опять сидит, думает, так, летчиком нельзя, майнерам нельзя. Так, а что можно-то? Да, по сути, в принципе, там ничего нельзя. Можно понять мотивацию этой гиперопекающей мамы в том, что она реально хочет оградить от каких-то там несчастий. Но несчастье можно найти абсолютно в любом вопросе. Понимаете? Можно в любой профессии найти какой-то риск. Можно в любом начинании рассмотреть где-то далекие перспективы неудачи. Ну и вырастает такой человек, который в принципе ни за что не берется, он боится, он не хочет, он понимает, что есть какие-то негативные моменты могут быть, и он их сам научается мыслить, эти негативные моменты. И приводит это все к так называемому синдрому выученной беспомощности, который потом... Ну, не знаю, лечится он вообще или нет, но я вот сколько видел людей с синдромом выученной беспомощности, с реально тяжелый прям случай, по-моему, там все очень плохо. Ну и опять же, позднее взросление, прочие проблемы там, с противоположным полом и так далее. Там, где мама намеренно оградит ребенка от якобы каких-то опасностей, отец наоборот его подтолкнет, скажет, давай пробуй. Ну да, упадешь, набьешь себе шишку. И чё? Ну, будешь знать, что такое шишка. Будешь знать, как не надо стоять на трехногой табуретке, например. Давай попробуй. Мама ж будет как: Ой, пальчик порезал катастрофа. Отец тупо достанет лейкопростарь, скажет, не ной, на, все, держи. Или подорожник вон давай сорвем, кровь остановим. Еще проще, да? В общем, от этой психологини мы так и не добились желаемого нами ответа на вопрос может ли один родитель воспитать полноценно ребенка она считает что реально может и они вот эту вот конструкцию как бы транслируют в голову остальных женщин что вроде как вы совсем справитесь да особенно если будете ходить на наши психологические консультации мы вам все подскажем и мы еще пойдем на эти квартирники Потому что там будут рассматриваться другие вопросы, в том числе именно те, вот, которые нас интересовали, какие методы используются для определения привязанности ребенка к родителю и вообще, что эта привязанность означает, нам психолог объяснила так по верхам. Она сказала, что привязанность к одному родителю это практически всегда, но лучше всего, если ребенок привязан к нескольким взрослым. И чем вообще будет народу больше, которым он доверяет, то есть семья большая, к примеру, там дедушки, бабушки, всякие там сестры, братья, дяди, тети, он будет видеть разные модели поведения. Он будет видеть разных людей, он от них в детстве уже наестся всех возможных импринтов в жизни. Он будет себе немножко представлять то, что люди разные, взаимодействовать с ними надо по-разному. Это ему очень сильно облегчит жизнь. Но об этом, наверное, уже в следующий раз мы будем там задавать вопросы и говорить. Было очень интересно. Пойдем еще, послушаем о результатах, доложу в следующий раз.